Почему вокальные марафоны не работают и не приносят вам желаемого результата? Вы проходите один за другим, но примерно остаетесь на одном и том же уровне. В этом видео подробно расскажу, почему так происходит, и обосную свою позицию. С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу, и давайте начинать! Очень интересная тема для видео, почему не работают вокальные марафоны. Я сама проходила один вокальный марафон, но представляю плюс-минус, как строится работа на вокальном марафоне. Как правило, это достаточно ограниченное количество времени. Кто-то дает неделю, кто-то дает две недели. Иногда это может растянуться на месяц, но тем не менее, в чем опасность и сложность получения результата на вокальном марафоне? Если вы имеете хоть какой-то базовый, начальный уровень вокальный, тогда, в принципе, вы можете проходить многочисленные марафоны и с каждого брать какую-то полезную информацию и вот так в копилочку ваших знаний укладывать. То есть вы не должны думать, что пройдя один какой-то марафон двухнедельный вы запоете вот прям сразу вообще как слове нет такого быть не может вот не верьте в эти не знаю сказки маркетинговые ходы и так далее то есть за две недели да вы можете получить достаточно большой объем новой информации знаний но вы не сможете вот прям с нуля взять и научиться петь за это время. Соответственно, вот опять-таки, если у вас есть хотя бы какой-то начальный уровень, Вокальный, вы сможете э, взять полезную информацию с марафона и уложить ее себе в такой ваш чемоданчик знаний, если вы умеете систематизировать, анализировать информацию, вот понять, ага, э, вот эту распевку я для этого использую. Потому что когда вы вот так собираете знания по крупицам, вам же нужно их, ну, как в какую-то систему привести. Если вы, допустим, идете заниматься на моем видео, Видеокурсе, да, по моему видеокурсу, у вас эта система уже есть. Вам не нужно думать, где-то выцеплять какие-то упражнения, слушать разных педагогов. Вы проходите от начала до конца и получаете обещанный результат. То есть у вас такая головная боль по сбору информации, анализу и систематизации, она ну, просто сразу снимается. Соответственно, если вы проходите марафон, то, скорее всего, это будет не очень такая вот систематизированная информация. Это будет кусочек да, какого-то... Ну, как, как, какого-то вокального опыта, возможно, человека, который вам преподает. Если вы идете на марафон по высоким нотам, то это будет исключительно про высокие ноты. Если у вас опыта нет и нет базы, то вам просто ну, не стоит идти на такой марафон. Поэтому, если у вас задача пополнить свою копилку знаний, да, чем-то, вот что-то новенькое, новенькие упражнения, да, вот как-то себя прокачать интенсивно. Да, можно идти на марафон, и ничего плохого нет. Но если вы вот полный ноль, новичок, вам нужна грамотная система. Вот тот марафон, который я проходила, он вроде был ну, как бы базовый, назывался, да? но я понимала, что если бы, допустим, кто-то из моих учеников, который никогда не занимался вокалом, начал бы проходить этот марафон, он бы просто ничего не понял. То есть информация классная, информация хорошая, но ее нужно встраивать, да? ее нужно правильно и грамотно применять поэтому вот здесь возникает такой момент, что вы, если не имеете опыта, вы берете да что-то полезное, вы возможно даже улучшаете звучание своего голоса за время прохождения марафона, но есть еще масса нюансов, тонкостей, которые, из которых и строится весь вокал, да, вокал это нюансы и тонкости, и получается, что вы этого не учитываете и где-то западаете, да, и получается, что все равно вы то вы не поете так, как вам бы хотелось. Поэтому мораль всей басни и моего видео такова. Если у вас нет никакого вокального опыта, не ходите на марафоны. Это не тот формат занятий, с которого нужно начинать. Лучше возьмите индивидуальные уроки или вокальный курс где будет систематизированная информация, и где не будет вот этих двух-трех недель, да, когда вы можете вот до бесконечности, как вам удобно заниматься, да. то, что -то они говорят, почему сроки и доступы, ну, здесь есть свои нюансы, да чтобы вы, во-первых, работали, и это тоже. но и, опять-таки, если растягивать все это на 2-3 месяца, но ну, представьте, сколько педагогу придется на вас потратить времени, да, чтобы с вами заниматься. Понятно, что проще, быстрее вот это сделать все в короткий срок. Если же у вас есть вокальный опыт, и вы хотите получить новые знания, вы умеете работать с информацией, то, пожалуйста, welcome на марафоны. Они дадут вам, ну, то, может быть, какое-то новое вдохновение, новый виток. Вот такие мои мысли. Поделитесь в комментариях, проходили ли вы когда-нибудь вокальные марафоны, и какие, какие у вас остались впечатления, что вам это дало. Мне, правда, очень интересно. Поделитесь своим опытом и обсудим все в комментариях. С вами была Анна Камлевская, подписывайтесь на канал, до новых встреч, пока-пока!